У вас друзья на связи евгений ванин продолжаю обзор сервиса для автоматической торговли криптовалютами 3 комас и подведу очередные небольшие итоги по торговле расскажу о тех небольших ошибках которые я допустил и рекомендую не допускать тем людям у которых небольшой депозит будет ну, такой же там в районе 250 долларов если у вас большие депозиты то в принципе здесь вы можете как говорится, разгуляться, да, и получать очень хорошие прибыли. Вот, но моя задача была все-таки протестировать данный сервис, посмотреть, как он работает, и, соответственно, уже ä, принять решение, на каком сервисе торговать. Сейчас у меня торговля идет пока что на сервисе Cryptorh, но и также я торгую на сервисе Apitrade. Три комас, я тестирую третий день, и, в принципе, мне результаты здесь очень радуют. И давайте посмотрим, что же получилось. Сегодня с полуночи у меня удалось заработать 8 долларов 29 центов. Это ну, относительно доллара, так скажем. Как вы помните, вчера у меня было где-то в районе 210 долларов. Вот. Но Что могу сказать? Да? то есть Завершенные сделки, вы видите, 12.06. И а, я показывал, у меня по ошибке, когда я в панике продал два ордера, то есть было минус 5 долларов так бы у меня было бы сейчас где-то в районе 18 долларов наверное вот но давайте судить просто уже по сегодняшнему дню 8 долларов это примерно опять же около 4. наверное, процентов да то есть 4 5 процентов в день прибыли получено всего у меня торгует сейчас здесь два бота один по point другой по верджу из XVG. вот И получена такая прибыль. С небольшим депозитом, опять же, да, но постепенно все растет. И меня это радует. Опять же, что хочу сказать: принцип работы торговых ботов такой же, как и на Крипторге, практически также настраиваются. Есть, правда, свои нюансы. Под видео мне задавали вопросы, как, покажи, как настраивать этих ботов. У меня классические настройки, то есть я особо здесь ничего не мудрю. Сейчас покажу, как это настраивается. Давайте посмотрим сделки, да, то есть какие были закрыты и какую ошибку я допустил. Смотрите, стандартное, да, закрытие лотов идет. Там 7 минут, 3 минуты, 11 минут. Вот, и здесь вы видите, да, объем в ОНТ, да, он везде разный а прибыль везде одинаковая объясню почему да то есть это делается при настройках бота то есть если мы берем рассчитываем прибыль от базового ордера да то есть который первый ставь, ставится ордер да, чтобы к нему получить плюс один процент есть э, такая функция как поставить прибыль от общей массы ордеров да то есть у вас там один ордер прибавился потом второй третий до да, соответственно процент будет получаться уже вот от этой от этого количества онт в данном случае да а так у нас получается что от этого количества что от этого все одинаково здесь мы с вами видим да у меня правда здесь ордер стоял побольше до да? 002 а, вот он видите да стоял изначально я потом все это понизил потому что у меня за, за ночь съел весь депозит правда много ордеров на закрывал была большая свеча Но я сейчас все это подробно вам расскажу и также практически на 200 баксов было закуплено с лишним этого ОНТ, а прибыль получилась 20 центов с этого по достижению прибыли. Понятно, да? То есть это настройки по базовому ордеру. Я вам сейчас все это покажу, как настраивать бота и расскажу, что такое базовый ордер. Также вы видите, вот за ночь у меня XVG закрывалось и ОНТ, там по 19 центов. То есть вот они, настроечки у меня были такие. Вот. Потом я настройки поменял, соответственно, сделал стандартные, которые у меня и, в принципе, все пошло э, получше, да? то есть поменьше, конечно, прибыли получаться стало, но по крайней мере нет вот таких вот завесонов, да, когда весь депозит съела одна монета, а по XVG не может открыть сделки. Как-то так. Давайте посмотрим, что за боты, да, то есть как их собирать. Я вам покажу, как я делаю бота, стандартные настройки. Э, здесь есть. Ну, название сами вводите выбираете биржу здесь стандартные настройки объем стартового ордера 0003 я ставлю 001 опять же это если у вас депозит 200 там 250 долларов до 300 да, там, до 500 долларов даже можете использовать такой депозит точнее не депозит а такие настройки если у вас там больше 500 долларов ставьте 02 соответственно дальше целевая доходность я ставлю всегда один процент можно поставить там 05 процента да то есть но ну, сами понимаете быстрее будет закрываться сделка но прибыли вы от нее будете получать меньше вот. но будет закрываться я привык вот классический такой вариант один процент и вот здесь вот да то есть расчет доходности если вы ставите в процентах от базового ордера неважно сколько у вас будет открыто страховочных ордеров сколько будет сделок в одном ордере то есть за одну так скажем сделку можно так сказать целиком потому что будут страховочные ордера выставляться до да, для того чтобы не уйти в минус и если вы выставляете вот эту опцию то прибыль у вас будет как от одного от первого ордера, да, то есть вы будете получать. Если же вы выставляете вот это значение в процентах от итогового объема всех сделок, соответственно, у вас, если будет стоять 25 сделок, да, ну, допустим, давайте считать, что э, ставка была первоначальная 1 доллар, и потом у вас 25 ордеров выставилось по 25 долларов, то есть общий объем получается там, 25 долларов. Соответственно, в первом случае вы бы получили 1% от 1 доллара, это было бы 10 центов. Во втором случае, вот в этом, вы бы получили бы 1% от 25 долларов, то есть это 25 центов получается. Да, так. Ну да, примерно 25 центов, то есть больше. Но сделки бы пришлось бы дольше закрываться, так скажем. Поэтому вот этот вариант первый, он более безопасный, быстрее закрываются сделки, соответственно. И я его рекомендую всем новичкам, у которых не особо большой депозит. Дальше количество одновременно выставленных страховочных ордеров можно поставить 3%, можно поставить 2, чтобы лишний депозит у вас не съедался. Да, они все равно потом будут доставляться, так скажем. Отклонение от цены для выставления страховочного ордера я ставлю 1%. Можно поставить там, 2%. Да, тогда будет пореже выставляться вот эти вот страховочные ордера понятно да ну и соответственно больше нужно будет движение чтобы э, перекрыть убытки да и выйти в прибыль поэтому я ставлю единичку дальше так уже тут 40 поставил дальше здесь условия у меня были открытие сделки при первой же возможности поэтому бот съел весь депозит когда свечка пошла назад он выставил на самой макушке и соответственно начал опять набирать объем ордеров вниз вот, поэтому для того чтобы такого не происходило то есть когда идет сильное движение ну, например по ОНТ было сильное движение сегодня ночью он соответственно закрывал много сделок благодаря вот этой э, функции но потом улетел вниз потом опять пошел вверх конечно да все это закрыл но сожрал весь депозит за счет этого вот, поэтому ставьте трейдинг view сигнал э, вот этот вот сигнал buy или strong buy. И торгуйте по нему То есть, если чтобы не рисковать чтобы все было четко и входить в сделки только тогда когда есть какой-то нормальный сигнал для сделки тогда у вас возможно доходность будет не такая бешеная как у меня за эти дни да там четыре пять процентов в день доходность будет поменьше там 1 2 процента в день но вы будете спокойны то что все это у вас Работает. Если у вас большие депозиты, то вам по барабану должно быть. Вы можете вот этот вот сразу вставить пункт, создавать бота и, как говорится, погнали. Все. Я оставляю стронг бай. Вот этот вот первый вариант. Нажимаю создать бота и после этого нам нужно просто нажать его запустить. Все. Как только мы его запускаем, у нас, соответственно, он вступает в работу. Заходим сюда, вот в сделки. Вот мы видим, пока я вам рассказывал, открылась сделка по ОНТ, и пока она в минусе, так скажем. Давайте перейдем теперь к функции, следующей функции, да по ботам, раз уж мы начали разговаривать, то есть как настроить бота. Заходите в аналитику, берете вот этот список лучшие боты, простые боты. Это какой-то определенный парень. Выбирайте ту пару, которая вам интересна в плане инвестиций. Да, то есть, если вы не хотите там инвестировать в эту монету, лучше не брать бота по этой монете. Потому что монета может там обвалиться, либо еще что-то с ней случится. Вот, поэтому, допустим, биткоин, УНТ, йота, эфириум. Вы видите, сколько сделок за сегодняшний день сделал вот этот бот. 124 сделки. Здесь 115 сделок. Открываем данного бота. Если нас все устраивает, вот они уже, все настройки здесь есть. В процентах от базового мы видим. Trading, View, Signal, Board. Ну и понятно все, да, все работает. И просто нажимаете «Создать бота». Также у вас бот создается, нажимаете «Запустить». И он запускается уже с этими же правилами, которые там были. То есть вам ничего настраивать дополнительно не надо. Так. Давайте дальше. Функция Smart Trade. Очень интересная функция и помогает вам зарабатывать с каждой сделки намного больше в процентном соотношении. И сейчас мы с вами попробуем поставить какую-то сделку. Ну, например, опять же тот же самый Bitcoin ONT. Вот мы видим, сейчас ушла свеча вниз. Пошла такая красная по биткоину. Понятно, что лучше не выставлять в таком случае, да, потому что пошел провал такой сильный но мы видим сигнал на покупку, сигнал на покупку, так что у нас еще по биткоину здесь есть, да, больше пока ничего нет. Давайте я вам покажу свои предыдущие сделки, историю и потом мы вернемся к ставкам, да, то есть как их правильно делать. Смотрите, последние сделки вот у меня были закрыты в 20.28, 10.55, в 0.10, это все вот эти две последние сделки у меня завершены по take profit, вот о котором я сейчас вам буду рассказывать. Плюс 1,4%, плюс 2,2%. Здесь продан в панике плюс 2,6%. То есть вы можете продавать вручную с большей прибылью. Да? То есть когда сами видите, что график сейчас будет отскакивать. Вот. Но если вы не следите за графиками, то проще сделать те настройки, о которых я вам сейчас расскажу. Остальные вы видите, я по стоп-лоссам попробовал, как это работает, и решил, что я буду работать все-таки без стоп-лосса. Да, то есть он тоже трали, тралится за ценой. Но как только цена идет там, назад, допустим, вот даже ты находишься в плюсе, в каком-то в небольшом там проценте, Потом цена назад пошла, сбила твой стоп лосс, и потом опять пошла вверх. Соответственно, ну, такой вариант, как бы, видите, приносит ну, минусы есть, да, там небольшие, конечно. Вот, поэтому сейчас я вам буду рассказывать именно про эту стратегию, которую я здесь пользуюсь. И переходим в функцию Smart Trade. Выбираем ту пару, по которой мы будем сейчас делать сделку. Я буду с биткоином, биткоин ОНТ, опять же выбираем. Что дальше? Как только мы выбрали данную пару, мы выбираем, сколько мы будем закупаться да, биткоином. У меня сейчас на балансе 0.01 битка. Если мы сейчас на всю котлету, как говорится, закупимся на 100%, то у нас получится 12.59 ОНТ. Я, конечно же, этого делать не буду. Закупимся на 25% от того, что у меня есть. Дальше мы, э, здесь у меня все по маркету стоит. Выбираем процент доходности, который мы хотим получить вот здесь, вот, да. То есть, допустим, мы хотим, чтобы у нас было к сделке там плюс 3% и все, отлично. Здесь мы с вами выставляем э, следовать за ценой с отклонением, допустим, я выставляю 1%. То есть, что это значит? Когда цена достигнет нашего тейк-профита, вот этого в 3%, сделка наша не закроется. Она будет следовать на 1% вверх постоянно. Да? То есть, пока цена не развернется и не пойдет назад. Как только цена разворачивается, то есть, у нас, допустим, изначально стояло 3%, а цена пролетела еще там на 5% да, вверх. То есть, 3 плюс 5 будет 8. А потом развернулась и пошла назад. То есть, мы получим уже по этой сделке 7% понятно да вот здесь мы с вами выставляем то есть когда вот этот вот страховочный ордер сработает на одном проценте либо на двух процентах можно поставить да то есть он до 2 дойдет потом обратно э -э, грубо говоря пойдет цена и соответственно мы закроемся э -э, так скажем в ноль да то есть у нас будет 0. поэтому чтобы получить плюс один процент ставьте вот хотя бы 3. если цена выше пойдет соответственно вы больше заработаете. Итак, ставим оформляем сделку никаких ничего не буду писать все smart trade успешно создан вот таким вот образом все это работает выбираете пару и начинаете по ней и открываете по ней сделку. понятно что я может быть открыл сейчас не в очень удачный момент хотя бог его знает мы видим здесь большие объемы на покупку стоят посмотрим что будет вот мы видим сейчас минус 0,41%. Вот в Сатоши такая цифра. Ладно, друзья, я думаю, здесь мы с вами разобрались. И на сегодня что еще хочу сказать. Давайте еще раз посмотрим, что у нас по сделкам. Какие сделки открыты. Мои сделки точнее. Мы видим у нас Bitcoin ONT, Bitcoin ONT. То есть один бот, который... Я скопировал. Да, видите, он выставил сделку. И один бот это мой, который с моими настройками уже работает. Мы видим то, что бот, который я скопировал, он уже закрыл одну сделку, вот она, за одну минуту. Да, то есть, вот с такими настройками он принес мне прибыли 0,02 цента. Да, соответственно, не так много. Но сразу закрыл сделку. То есть, вот, как бы такой вариант работы. Я привык вот таким настройкам своим вы же можете сами уже выбирать на этом все друзья рекомендую использовать данный сервис 3 .com. если вам что-то опять же непонятно вопросы задавайте под видео ссылочка на данный сервис если вы еще не зарегистрированы будет находиться ниже этого видео зарегистрировавшись вы получаете на по моему на 2-3 дня профессиональный аккаунт который здесь стоит 100 долларов то есть вам будут открыты абсолютно все функции Далее здесь есть несколько тарифов. Вот этот тариф комиссионный, когда вы платите только от сделки, да, то есть 50% комиссия от прибыли. То есть вы заработали там 10 долларов, 5 долларов, с вас автоматически снимает сервис. Для того, чтобы этот тариф работал, у вас должны лежать деньги на балансе. Понятно, да? Вот. Есть другие варианты работы. Это одна биржа. Тариф начальный стоит 30 долларов, он здесь, 5 пар для сделок, уведомления об ошибках, трейдерский и самый лучший выбор это за 100 долларов, нет ограничений по биржам, автобулансировку, в общем, все функции, которые здесь только есть. Поэтому сами выбирайте, какого бота вам использовать, это оплата один раз в месяц, можно использовать комиссионный, но для того, чтобы подключить этот тариф, вам нужно написать в поддержку. То есть пишите в поддержку, говорит, мне нужен комиссионный тариф, они вам его подключат. Потому что мне тоже писали люди, говорят, что мы не можем найти комиссионный тариф. Я спросил у поддержки, они говорят, мы его подключаем по запросу. А у меня он как каким-то образом без запроса появился и здесь висит. Вот, что еще хочу сказать. Все инструкции по данной системе можете найти вот под этим знаком вопроса. Переходите, здесь все расписано. Как что работает, как работают алгоритмы, как подключаются API-ключ и так далее. Думаю, разберетесь. В общем, если вы будете на тарифе комиссионным торговать, соответственно, вам нужно будет пополнить баланс. Если вы, ну в любом случае надо будет пополнить баланс, если вы хотите выбрать какой-то другой тариф, пополняете баланс, покупаете тариф, с вас никаких комиссий уже сниматься не будет, то есть вы будете торговать без комиссии. Условия все прописаны здесь. Соответственно, на Binance, да, то есть на биржу Binance закидывайте сумму денег, там биткоины, эфириумы, чем будете торговать, и включаете бота, он вам начинает делать сделки. На этом, друзья, думаю, все. Как раз пока мы с вами разговаривали, еще закрылась сделочка по ОНТ и по основному боту то есть все видите закрывается работает отлично можно сказать в режиме онлайн я с вами прощаюсь и до скорых встреч задавайте ваши вопросы подписывайтесь на канал если видео было полезно все ссылочки остаются также под ним всем пока